пацанов-то откуда понабрали? С учебки. В Читу везу. Дочка у меня такая же. Дома. Господи, помоги нам всем и ближним нашим дожить до победы. Дай, Господи, силы Товарищ политрук, боец Нагаева явилась по вашему приказанию. Господи, даруй победу русскому воинству. Поди, миленький, матушка моя родимая, помоги, не дай первый день умереть. Господи! Встать немедленно! Раненые кровью истеках... Упадутся <связать> вам там рыжие, так не убивайте их ради Христа. Христа ради не убивайте!